Всем доброго дня, это Алексей Федорцов. Перед публикацией отзыва от Дамира, нашего клиента по баням, баням, бочкам, купелям и прочему, опишу небольшую предысторию и покажу часть статистики. Я думаю, просто вам будет интересно посмотреть. Мы начали с таргетинга Facebook и Instagram. Гео было Москва и Московская область. Большая конкуренция. Я поначалу немного переживал, потом... Обратившись к нашим многомесячным наработкам по этой нише, мы снова выстрелили, все оказалось в порядке. В первые два дня у нас лиды шли с небольшой натяжкой, но ну, потому что надо было протестировать много вариантов. И мы получали порядка 20 лидов в сутки со средней стоимостью в районе 97 рублей без МДС. После того, как прошло три дня, и мы запустили те рекламные кампании, которые хотели запустить, на выходные, на субботу-воскресенье мы выключали по просьбе заказчика кампании, потому что в общей сумме у него образовалось уже больше 40-50 лидов. Сейчас расскажу, почему больше. И с понедельника запустили опять. И благодаря масштабированию рекламных кампаний, мы начали получать, с одной стороны, масштабирование, с другой стороны, актуализации на основе статистики. Мы отрубили все, что не работает, и оставили только работающие, и начали получать заявки по 49 рублей в среднем. И вот буквально с утра я смотрел статистику, было 25 заявок у нас за сутки, это до 15 часов, и сегодня уже больше... К вечеру будет еще больше, потому что вечером идет вторая волна нарастания по таргетированной рекламе. Кроме этого, мы самостоятельно запустили для них сайт и Яндекс.Директ, для того, чтобы протестировать эту нишу в Московской области. В принципе, для нас это было несложно, потому что у нас есть наработки поэтому этому, и мы закинули немного бюджета и дополнительными заявками снабдили этого заказчика. Ну и получилось очень здорово. Мы протестировали. У них получилось плюс 17 заявок на тот момент. Итак, сейчас покажу немножко статистики на экране монитора. Перенесемся, да. А потом вы можете посмотреть отзыв от Дамира заказчика, с которым мы работали по этим направлениям. Итак, переносимся. Итак, мы перенеслись в рекламный кабинет Facebook. А, давайте определимся сначала по датам, да, по датам, которым мы работали. И выставим последние 7 дней. А, вот рекламная кампания, в которой мы сосредоточили свои усилия. А, пройдемся, посмотрим... А, нет, получается, мы работаем больше 7 дней, последние 14 дней. А, это по октябрь, все, я понял. Сейчас мы выясним. Вот, 75 лидов. Перейдем на уровень группы объявлений. Вы увидите, что здесь мы протестировали несколько вариантов. Тут разные группы, разные аудитории, разная подача, ну, по названиям можно догадаться. Вы увидите, что средняя стоимость заявки на данный момент у нас 77 рублей, но есть и по 47. В течение дня, конечно, разбиение еще больше. Бывает, по 20 рублей приходят заявки, но это редкость, и в среднестатистических данных это сглаживается. В среднем мы по 77 рублей на данный момент получаем заявки. А давайте о том, что я говорил за сегодня, возьмем, за сегодня. Сегодня 5, 5 октября у нас, видите, да, 57 рублей. 57 рублей, получено 33 лида за сегодня. То есть за 2 часа прибавилось еще 15 заявок. Неплохой результат. Давайте посмотрим, в общем, по статистике, чтобы было понятно. Видите, да, вот компании. В каждой компании мы применили 26 э, креативов. В каждой, в каждой группе объявлений 26 креативов, потому что хотели все очень хорошо протестировать. Посмотрим за весь срок действия. И внимание на экран. Результативность, да. Вот мы начали с 30 сентября, мы с первого числа запустили кампанию, и у нас пошло 8 лидов, 20 лидов, потом у нас был перерыв, видите, да, выходные, и вот сегодня 32 лида, наконец-то мы эту, эту планку преодолели, да. потому что у нас была изначально задача, у нас конкретно, да, у выйти на больше, чем 30 льдов в день. И вот мы ее достигли уже 32 льда за сегодня, за сутки. Средняя стоимость, как видите, 79 рублей, хотя она повышалась здесь. Почему повышалась? Потому что здесь мы проводили тестирование, и сейчас она будет плавно снижаться. Вот видите, да, она снижается потому что остались самые результативные варианты. Потом, тоже поигравшись с плейсментами и с самими аудиториями, мы можем выйти еще на другие показатели. Но напомню, эта рекламная кампания работает по Москве и Московской области. Конкуренция большая, много производителей, но, тем не менее, мы добились таких результатов. Давайте пойдем в результаты по... Давайте пойдем в электронную почту, где у нас передача заявок происходит, да, не раскрывая коммерческие данные. Мы просто глянем, сколько заявок откуда пришло. А здесь у нас, видите, вот, бани, заявки бани Инстаграма, также есть заявки с теста сайта. Вот они, вот они, вот они. Они были по 180 рублей, что тоже очень хорошо в этой нише, с учетом того, что там работает дополнительно квиз, и мы получаем заявки уже квалифицированные, человек четко указывает, когда он собирается забрать, когда он собирается приобрести баню. То есть один-два месяца, либо прямо сейчас, либо в течение недели, либо на следующий период он планирует. И у менеджеров есть возможность сразу, скажем так, прыгать на продажу. Вот так. В принципе, это все. Переходим к видеоотзыву. Приветствую всех, кто смотрит это видео. Меня зовут Дамир, я нахожусь в Казани. Мы занимаемся производством и продажей каркасных домов, бань, бань-бочек, купелей. У нас давно стоял вопрос в том, чтобы из офлайна переходить в онлайн, и нам нужна была качественная реклама. Нам нужен был подрядчик, который бы организовал нам стабильный входящий поток заявок. Пробовали работать с разными подрядчиками. Кто-то кто нас не устраивал как человек с кем-то, кто-то нас не устраивал как специалист. В общем, в итоге мы обратились к Алексею. После первого контакта, после первого общения с Алексеем, сразу было понятно, что это профессионал в своем деле, что с ним мы будем работать долго. Он... Очень высококвалифицированный специалист, не задает лишних вопросов, то есть он просто спрашивает у нас, сколько нам нужно заявок, и через день, через два мы получаем даже не то количество, которое заказывали, а превышающее в разы. В общем, он профессионал в своем деле. Я Алексей рекомендую от всей души. Алексей, вам успехов и процветания. Спасибо.